Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Мороцков, а вы на канале Коллегия адвокатов. Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве и судебной практике, делимся своим мнением относительно происходящих событий. Как лучше передать квартиру родственнику – подарить или продать? Родственники могут и продавать, и дарить друг другу жилье. В обоих случаях квартира сразу переходит к новому собственнику, а оформление сделки возможно без нотариуса. Но у этих вариантов есть важные отличия. Поэтому один из самых распространенных вопросов к юристу – каким образом распорядиться квартирой? Все-таки подарить или продать ее родственнику? Как и в любом другом случае, для ответа на вопрос юристу потребуется дополнительная информация. Это может быть степень родства, срок владения имуществом, намерение будущего собственника относительно нового имущества, состав семьи нового собственника и другие обстоятельства на взгляд не специалиста, не имеющий значения. Чем больше объем информации будет известен юристу, тем более обоснованным будет его ответ. Однако настоящему и будущему собственникам квартиры желательно знать главное отличие между сделками дарения и продажи недвижимости. Это поможет сделать правильный выбор, в какой все-таки форме распорядиться квартирой. При этом не стоит забывать, что подменять одну сделку другой нельзя. В законодательстве существует понятие «притворная сделка». По иску заинтересованной стороны суд может признать такой сделкой договор дарения или договор купли-продажи, что в свою очередь повлечет признание договоров ничтожными и отмену всех юридически значимых действий. Поэтому не полагайтесь только на себя, обратитесь к профессионалам. Итак, первое отличие дарения от продажи – это порядок уплаты налога на доходы физического лица НДФЛ или так называемый подоходный налог. В соответствии с законом, в общем случае, приобретение права собственности на квартиру облагается налогом в размере 13% от стоимости квартиры. В случае дарения подоходный налог оплачивает одаряемый. При заключении договора купли-продажи налог оплачивает продавец. Также законом предусмотрен ряд исключений из указанного общего правила оплаты налогов. Так, налог не уплачивается при дарении имущества близкому родственнику. Это могут быть супруг, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры. Во всех остальных случаях одаряемый обязан оплатить государству 13% от стоимости квартиры. Для дарителя налог не предусмотрен. В случае продажи недвижимости установлена обязанность продавца оплатить подоходный налог в размере 13% от разницы между ценой продажи квартиры и расходами на ее приобретение. При этом законом предусмотрено два случая освобождения от оплаты подоходного налога. В первом случае налог не уплачивается при продаже квартиры при наличии в семье продавца двух и более детей. И во втором случае налог не оплачивается при продаже квартиры после истечения минимального срока владения, по истечении трех лет с момента приобретения права собственности в результате дарения, а также если квартира является единственным жильем, или по истечении пяти лет с момента приобретения права собственности на квартиру или иное жилье по договору купли-продажи. Для покупателя соответственно налог не предусмотрен. Второе отличие дарения от продажи квартиры – это размер налогового вычета для уменьшения ДФЛ при последующей продаже квартиры. В случае приобретения квартиры в результате дарения, при ее последующей продаже налоговый вычет будет исчисляться в размере уплаченного одаряемым подоходного налога, а также его подтвержденных расходов на квартиру. В большинстве случаев это расходы на ремонт. Также такой продавец будет иметь право на налоговый вычет в фиксированном размере 1 миллион рублей. Каким вариантом воспользоваться расчетным или фиксированным размером налогового вычета решает продавец при оформлении налоговой декларации. Если же квартира приобреталась по договору купли-продажи, то в случае ее последующей продажи налоговый вычет будет равен стоимости квартиры в договоре купли-продажи. Или опять же продавец будет иметь право на фиксированный размер налогового вычета 1 миллион рублей. Третье отличие дарения от продажи квартиры – это обязанность предложить долю другим собственникам квартиры. В случае дарения у дарителя такой обязанности нет. Собственник жилья имеет право подарить свое имущество или ее долю любому лицу. В случае продажи продавец по закону обязан предложить другим собственникам приобрести долю в квартире. Только после отказа возможна продажа квартиры другим людям. По той же цене или дороже. Ну и наконец, четвертое отличие дарения от продажи. Это разница в правах супругов. В случае дарения квартира является личным имуществом и не подлежит разделу между супругами. Супруг одаряемого не сможет претендовать на квартиру при разводе, не потребуется его согласие для последующей продажи этой квартиры. В случае приобретения права собственности по договору купли-продажи. Приобретенная недвижимость является совместной собственностью супругов и подлежит разделу при разводе. Продать такую квартиру можно только при наличии согласия другого супруга. Если у вас возникли вопросы при реализации квартиры, можете обратиться к другим видео на моем канале. При необходимости приходите на консультацию. Адвокаты филиала Дики всегда найдут ответ на ваш вопрос. Как всегда, статью, по озвученной и многим другим темам, вы найдете на сайте филиала Дики, на канале Яндекс.Зен и Телеграм. Ссылки на другие соцсети, ссылки на упомянутые в ролике видео, а также контакты для связи вы найдете под видео. Подписывайтесь на канал Коллеги Адвокатов, ставьте лайки, пишите комментарии, обращайтесь, и мы ответим на ваши вопросы. До встречи!